Здравствуйте, всем отличного настроения, приятного просмотра. Сейчас вот буду делать поджарку в гречку, лук. Сейчас маслица добавлю. И заодно немножко маслица, да, и я туда тушеночки добавлю. И хочу, чтобы... Ну и самому посмотреть, и пусть это останется в интернете. Так, короче, вот такая тушенка. Почему я показываю вот этот как бы, обзор? Это, в принципе, для темы походной темы то есть как бы вы будете в курсе брать не брать такую тушенку Цель, примерная цена ну где-то 150 рублей можете там забить в этом я сейчас может попозже еще на этом на объективе может она есть такое приложение в смартфоне объектив может сейчас там выскочить сейчас вот объектив давайте я сейчас открою буду открывать вот этим ножечком Потому что я его, в принципе, буду точить. Он затопится, естественно, в какой-то мере. Вот что-то я такое делал, да? Видите, скол образовался. Надо будет его подправлять. Ну, подточить этот скол и заточить заново э, лезвие. Так, давайте открываю. Вот так. А, трясется туда, Давайте потихонечку, чтобы камера не тряслась. Вот можно так, но это тоже Нам нужна сноровка Я не знаю, вы открываете так или нет. Вот нужна сноровка но зато очень быстро открывается, буквально. Вот смотрите. Ну и под конец аккуратненько, чтобы вот до конца и не соскочила там на руку, на палец. Так, давайте смотрим. Вот сверху жирок. Просто мы ее посмотрим, как она, ну, вообще состав. Сейчас, подождите, подправить вот так вот. И поближе, да? Поближе вот так как-то. Сейчас вот так сюда. Так, вот здесь получается, ну, это жидкость, когда ее разогреваешь, она получается в жидкость. Так, жидкость, жидкость, жидкость, немножко жирок мисков. жидкость, жидкость, жидкость. Уже, кстати, где-то около 50% жидкости вышло. Вот, посмотрите, вот где-то вот столько я уже... Содержимое банки сюда. Так, не видно, давайте сюда вот так вот еще. Сюда уже содержимое банки. Дальше, давайте дальше все это. Сейчас немножко подальше кадр сделаем. Наоборот, вот так вот. И все полностью выкладываем. Так вот. И жирок. Ну, на глаз я вам могу сказать, мяса мало. Мяса мало. Я не знаю, во всех, не во всех банках. Вот. Жир где-то может быть около 10%. А вот это вот, как он называется? Холодец буду называть его. Около. 10 60 ну где-то холодец около 60 процентов даже жир где-то 20 процентов так 60 20 80 ну мясо так примерно 20 25 процентов ну, мясо но ну, смотрите его почти нету ну опять же это свинина на вкус давайте немножечко попробую для поджарки кстати это нормально пойдет ну чисто чтобы я буду в гречку эту поджарку добавлять как бы чтоб приобрела гречка вкус такой мясной так скажем сейчас вот, вот кусочек мяса тут изыскал сейчас скажу на соль, нормально, вроде, не, на вкус на соль вообще супер то есть как бы с хлебушком да можно взять но мясо маловато с хлебушком да можно в принципе взять в поход разогреть именно мы с хлебушком с лучком сейчас ну нормально пойдет Сейчас я в приложении посмотрю, если найдется, скажу цена сколько этой тушенки. Ну давайте при вас это все сделаю. Вот объектив вот эта вот. Вот эта штука. Нажимаете на нее. И потом вот так на баночку наводите. И дальше вот на этот. Сейчас подождите, чтобы видно. Вот так на баночку наводите. И потом вот сюда. Чик. Да, загрузка есть, вот нашлось вот одно, вот одна штучка нашлась, даже две. Тут говядина, вот ну-ка, это свинина или что это? Блин, а что она не открывается? Сейчас открою и скажу вам. Получается тут у меня, кстати, не поджарка, а вариваю, видите. Вот смотрите, вот эта тушенка, вот был как бы суховатый лук, ну то есть вот, жидкости не было. И сейчас вот посмотрите, получается сколько бульона с этой тушенки. Буквально вот, вот сейчас, да, вот термообработка, тушенка нагрелась. И мы даже видим, вы видели сколько я попробовал, чутка, чутка буквально. И вот смотрите, вот твердые части. То есть, то есть вообще мясо, ну, 10%. 10%. 90% остальное это вот бульон. Может такая банка попалась, но это надо как так сказать ну брать три банки на вкус мне понравилось 10 баллов на мясо единица то есть это ну, самая низкая оценка то что мясо нету считайте почти вот как бы вот так средний балл один 10 это получается ну пятерка вы она вытягивает вот нашел вот коносе вот такую баночку, вот прям похоже, подожди, а не не похоже, не похоже, не похоже. Тут видите красная свинья, а здесь она такая. То есть не то. Сейчас еще дальше тогда. Сейчас я вам покажу еще сайт, как как хреново он работает. Вот, ну вот смотрите, я вот сделал, да, этот объектив. То есть вот эта вот банка, которую я вот именно вот фоткал да. Вот у меня вышел сайт Бахтли, я нажимаю, бац, вот, ну ТУ нам, вот смотрите, ТУ не надо, свинина, вот нажимаю на нее, да, и первый раз я не заметил, вот она выскочила, вот, но тут ваш регион, я уже нажимал, как бы нажимаешь регион и вообще попадаешь на сайт, а вот эту потом я стал искать я ее не нашел другая вообще тушенка выскочила то есть вот через это окно я только вот сейчас, чтобы долго не искать ну вот написано видите свинина гост эконом акция 338 глав главпродукт ЖБ и вот на этом сайте вот она стоит 140 145 70 одна штука вот а вот сейчас смотрите нажимаю ну допустим ладно москва да вот я на, на нажал и все в шапку сайта получается получается я попал, а та банка, которая мне нужна была информация, она ушла, блин. Потом я, допустим, ввожу вода да. А, свинина, да? Так. Свинина. Как я там? Давайте даже вот так вот, как оно есть. Высший сорт свинина ГОСТ. Сейчас, сейчас и она не не это не ищется вот так высший сорт пока вот здесь я не вижу вот в этом высший сорт свинина гост так свинина свинина гост еще тут вот видите принять куки я не хочу вот допустим принимать куки и оно не убирается вот вот вот я не хочу допустим принимать вот эти файлы куки чтобы они смотрели вот как вот это убрать, блин? Вот оно мешается, вот видите? Так, ну вот, нажимаю сюда. Вообще рис выскочил. Сахар, блин. Зашибись. Ну, видите, вот уже как бы затянулся поиск. Ну ладно, я вам, в принципе, все показал. Тут уже... Не то, что поиск затягивается, видео затягивается. Можете написать в комментариях, может у вас тоже так же, вот так вот, бывает такая фигня, которая не нравится на сайтах. Ну, по идее, может быть, там все было прекрасно, если бы я там, допустим, принял это, чтобы куки эти файлы, они там пользовались. Вот, то есть посидел бы минут пять, кто бы, может быть, эту баночку нашел без вот этого верхнего окна там что они там выскочило это окно ладно спасибо всем за внимание пока приятного аппетита всем чтобы хорошие продукты вам попадались до свидания всего доброго